Всем привет! Жду кто-нибудь, когда добавится. Приглашу на встречу к нам одну девушку классную. Так, сегодня у меня шестой день игры, и мне надо выходить в эфир каждый день. И чтобы эти эфирчики были веселенькие и каждый раз разные, вот, сегодня я придумала встречу с очень офигительной девочкой, с классными советами по, по нашему телу. Она знает о теле все. Вот, это будет, я думаю, очень крутая встреча. Так, я вообще жду, Талия, ты где? Где? При... Нажми, пожалуйста, присоединиться, чтобы я тебя добавила. Ждем, ждем наших гостей. Я нажала, ничего не происходит. Что такое? Так, что там происходит? Отведу, чтобы меня видно было. Скажи что-нибудь. Привет! Вот, теперь я тебя слышу, связь хорошо налажена. Так, я хочу вам представить офигенную девушку, мою подругу, с которой мы давно дружим, она мне помогает, просто, вот я даже не представляю, даже вот какими-то словами описать, кто два года назад... Помогает кто еще? Сделала... А? Кто кому помогает еще? Она мне года назад сделала предложение, ну, не замуж ведь, <сёк> предложение э, не руки и сердца, а всего тела предложила мне поработать телом. И я ей писала фотографии, как я сижу, стою, буквой, хожу. Э, видео она мои видела, как я вообще в этом теле скрючная. И даже после, по-моему, первого да, месяца или второго месяца ты сделала диагностику, и просто у меня на 4 сантиметра выше рост стал. Это, ну. Да, ты еще к тогда ходила, все вместе совместно у тебя получилось. Да, к костеопату ходила, на массаж ходила. Вот. Но я думаю, что это дело не в массаже. Я просто правильно стала ходить, сидеть посуду. Что еще делать? Спать. Правильно, я оказывается до этого делала все не так. И самое классное это то, что все занятия, которые она дает, надо выполнять всего лишь 10-15 иногда 20 минут в день. И это очень легко. Тело перестраивается. Во-первых, гибкое становится. Ничего не болит. Я могу теперь сидеть там за компьютер часами, целыми днями. И я хочу. Талья, от тебя сегодня практические советы, как ходить людям, можешь что-нибудь рассказать, как правильно сидеть, как мыть посуду, потому что мы скрючившись, потом все болит, или там долго готовишь, что-то режешь и просто с ума mm -hmm. Вот, Потом я хотела бы, чтобы ты немножко рассказала, сразу план рассказываю. Mm -hmm. а, по поводу фейслифтинга, это тема, которая меня бесит. Люди выкладывают в сторис работу с лицом, которым там скульп как скульптура лица, которой нельзя заниматься, пока ты, ты еще, из, из лица не сделал пластилин, пока mm -hmm. ты еще... mm -hmm. из пластика. Да, то есть люди сразу начинают себе там делать, убирать вот эти носогубки, там подбородок. Глаза, а потом становится еще хуже. Вот, вот эти моменты, что ты тоже рассказала. Ну и mm -hmm. плюс от себя, там, mm -hmm. есть какие-то нам мастер классы Сегодня покажи. Все покажу. <музыка> Нельзя ну, расхвалила. Спасибо большое. Так приятно. Все, меня слышно, да? Спасибо еще раз, Маль. Очень приятно. Прям. О, я не ожидала, что про меня такое расскажут. Всем привет! Давайте я говорю быстро, надеюсь, тоже все успеют. Начнем с. Приятного. По моему мнению, есть три вида движения. Мы живем ведь в движении, и смерть и старость, они все боятся движения, они не живут в движении, убегают от этого. И, по моему мнению, есть движение физическое, это когда мы делаем гимнастику, физкультуру, физическое, массажное, когда мы делаем массаж тела, там, лица, чего угодно. Это тоже движение, это ли им выходит? И движение эмоций, когда мы эмоционируем, когда у нас есть чувства, это тоже движение. Вот три вида движений, в которых мы живем, и мы, если выполняем это все, то мы прекрасно себя чувствуем, у нас очень много энергии, и мы молодо себя чувствуем и выглядим. Мне вот в этом году тоже 40 лет, как и Нелли, Наш возраст выдам. <с> вот. У меня двое детей, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело. У меня много дипломов, много сертификатов, и я преподаю много где. Короче, об этом сейчас не буду. Кто, кому интересно, в мой профиль зайдете, увидите, что я действительно хороший специалист. Поэтому доверьтесь, знаете, там полчасика, да. И давайте начнем с очень-очень простого. Мы не хотим начинать. Всегда. Нам это очень тяжело. Самое сложное это начать. Поэтому давайте, кто есть здесь, вместе с вами, сидя, вот вы сидите, да, сейчас мы сделаем э, на шею, гимнастику на шею, такую очень короткую, пятиминутную, и вы сразу почувствуете, как вам хорошо стало. И я вам расскажу, как ее делать правильно, а не так, как вы чаще всего видите в интернете, чтобы эффект сразу почувствовать. Во-первых, надо сесть на стульчик, вот у меня табуретка жесткая, на краюшек, я зайду подальше показать, как сесть вот так на краешек, вот видно, на краешек, полупод, вот, вот не вот как я сижу, а на краешек. Поэтому все сейчас садимся на краешек для того, чтобы у нас хорошо функционировал кровь. Нам это важно сейчас. Сели на краешек, макушка, она вот здесь, не вот здесь макушка, а вот здесь макушку наверх и живот втянули, чтобы поясницу расслабить. Вот три правила. Макушку втянули, живот, макушку вытянули, живот втянули. Сели и начинаем делать вот так. Раз, раз, просто в стороны крутим. Два, два, три, три. Крутите вместе со мной, четыре, потом не будете это делать. Четыре, пять минут мы сделаем пять, пять, шесть, шесть. Макушку вверх вытягиваем, семь, семь, восемь. Тяните. Вытяните макушку. Восемь. Отлично. Вытянуть макушку, шея длинная, длинные И вот с длинной шеей мы так наклоняем голову в одну сторону и в другую. Шея длинная. Два. Два. Только с длинной шеей можно это упражнение делать. Три. Три. Делаем все вместе. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. 7, прям растягивайте, 8, 8, оставили, положили руку и чуть-чуть надавили, вытяните эту руку ладошкой вниз, вот так, вбок. Ой, руки больно. Да, да почувствовали, как связаны руки, шея, как они связаны, как все тело связано, вот так, держим, чуть-чуть надавили на шею, шея растягивается, рука растягивается. Живот втянулись, она прямая, напоминаю, да, не вываливаем бы животик. Теперь в кулачок вот так согнули ручку и в сторону кулачка медленно, аккуратненько голову наклонили. Yeah. Теперь эту руку эту руку теперь положили, руку вытягиваем, также ладошкой вниз. Вот так. Угу. И тянем. Тянем, живот втянули, Чувствуем, как все там растягивается. Жизнь приходит в руки. Жизнь приходит в голову. Все начинает там бежать по-новому. Молодость приходит. Отлично. Ощущение. Такие пробуждения в теле. Кулачок, эту руку. И в сторону кулачка голову повернули. Вытянули макушку. Вытянули опять. Живот втянули. Молодцы. И начинаем кивать. Раз. И носик вверх. Вот так голову назад не откидываем. Не откидываем. Просто носиком вверх. Раз. Вниз. Два. Вниз. Три. Носик вверх тянем. Весь позвоночник. Четыре. Все вверх тянем. Пять. Не назад, а вверх. Шесть. Это важно. Семь. Восемь. Отлично. Замечательно. Шея начала жевать, голова начала жевать. У кого голова болит, сейчас будет прекращать. Сейчас <с> да, будем крутить голову. Можно глазки закрыть. И медленно, аккуратненько, животики втянули. Крутим голову. Оп. Раз. Правильно. Правильно. Здесь не может быть неправильно. Два. Просто крутим. Животики только держите. Три. И четыре. В другую сторону крутим. Поехали. Не торопимся. Раз. Два. Вот такие приятные. Сейчас упражнение сделаем и продолжим. Общение. Три. И четыре. Теперь за закрытой. Глазами макушку вверх тянем, живот втянули, макушку вверх тянем. Моргаем, моргаем, моргаем, моргаем, теперь моргаем, моргаем, чтобы голова там не закружилась, не укатилась. Отлично. Теперь лучшее упражнение от остеохондроза. Руки вот так поставили и делаем вперед, назад. Ничего страшного, что здесь у нас второй подвороток, он потом уйдет. Два, три, четыре, пять. Шесть. Прям вытягивайте вперед Семь. Восемь. И в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Как у тебя шесть. Семь. Восемь. Отлично. А теперь я змея. Вы тоже. Раз. Два. Хрустишь? Да. Три. Я за ушами. غрустит. 4. Отлично. В другую сторону. Раз, соли уходит. Два, застой уходит. Три, четыре. Все, мы были змеями, вытянули макушку. И последнее, что мы сделаем, шею сейчас растянем заднюю часть. Руки положили на затылок, голову согнули, спина прямая, шея прямая, только голову согнули и подтянули руку. Голова так виснит. Вот так. Видно, так? Да? Живот снимите, спина прямая. Нам надо растянуть заднюю поверхность шеи. Она обычно сокращена. Я сейчас объясню, быстренько, когда мы встанем. Нам ее надо растянуть, а тут там кровь плохо ходит, и у нас голова болит, зрение портится, слух портится. Мы сейчас все это улучшим. Тяжело говорить. Да, тебя слышно, как будто ты под водой. Держим, держим. Угу. Теперь встаем, макушку вверх потянули и немножечко растянули вот эти задние поясничные. Вот. Так. Нажимаем, сильно нажимаем. Одну вверх, другую вниз. Вот так. И другую сторону. Нажимаем. Отлично. Ой, как классно. Мне как раз сделать, и думаю, блин, времени Вы... вообще Вы... не хватает. Ну как, ваша шея? Прекрасно же, прекрасно. А, хорошо. Это мы сделали 5 минут. У нас есть занятие на полчаса на шею. То есть мы в течение полчаса только шеей занимаемся, и голова вообще потом так прекрасно себя чувствует. Так, я обещала вам рассказать про это. Очень важно. Мы обычно вот так водим. Вот. Да, я вот так. Скажу. Или растянуто. Вот. вот здесь или растянуто. Вот здесь все круглое, видите? Растянуто. А вот здесь, наоборот, сокращено. Потому что должно быть вытянуто. сейчас. Вытянуто должно быть. А у нас голова легла на шею, видите? Легла голова на шею. Так она прямая, а так голова на шею легла сюда. И потрогайте здесь, даже такая складочка образовалась. Складочка чувствуется? То есть здесь у нас сокращение произошло. А должно быть все затянуться. Честно, я уже так не хожу. Вот раньше это было мое нормальное положение. Сейчас мне сложно так сделать. Сейчас я. А ноги так ходят. плечики назад. Макушечку. Вот. Вот. Молодец. Вот это место надо растянуть макушкой вверх. Если мы макушку вверх, вот здесь макушка. Если мы макушку вверх вытянем, то у нас вот это место тоже вытягивается. И это влияет на то, чтобы кровь хорошо ходила с кислородом. Мозг, голову, глазки, в уши, в нос, ну, зубы у нас тоже от этого портится когда здесь плохое кровообращение. Короче, на все влияет. Теперь. Вот когда мы с вами занялись, и нам стало уже намного приятней, я расскажу, отвечу на твои вопросы, которые ты задала. Что делать в течение дня, чтобы чувствовать себя лучше, быть моложе, здоровее. Ведь этим я занимаюсь много-много лет. Спасибо за сердечки. Так, yes, первый вопрос был. Как мы ходим? Как мы ходим? Это очень смешно. Это реализм. Мы ходим обычно вот так. Сейчас я коврик уберу. Блин, стыдома. Вот так мы ходим. Плечи у нас не крутятся. То есть мы вот так идем, как роботы. Руки, может быть, крутятся. Коленки обычно полусогнут, особенно если мы нас в Вот так мы идем. И вот так мы ходим. То есть у нас нет такого, чтобы стопа наступила на пятку, а потом уже на носочек. На пятку на носочек. Но это возможно, с такой платформы научилась ходить О. на пятку все отлично работает супер. супер то есть у нас нога должна быть пятка да. на соль. она должна вот так сгибаться стопа должна сгибаться да когда она не сгибается у нас здесь 42 суставчика если какой-то из них не не работает это влияет на коленку коленя один сустав здесь в стопе что-нибудь не работает это влияет на колено, и колено разрушается. От этого разрушается также бедренные суставы, от этого поясница, ну и так далее. Второе. Мы не крутим плечами, когда ходим, мы ходим как роботы. Вот В идеале надо крутить плечами. Сейчас сделаю. Крутить плечами для того, чтобы вот это красая мышца от ноги к руке, чтобы она работала. Если она работает, у нас скачается пресс и уходит животик, и он не вырастет. А, а если мы ходим прямо? так. Что? У меня кубики появились от того, что я хожу очень твердая. Причем... Круто. на Да, пресс не надо качать. Его не надо качать. Надо просто правильно ходить. Если мы крутим плечами, тогда идем крест на крест, справа нога, левая рука. То есть вот так, слегка. Не как роботы вот так. А слегка, красиво. Это красиво. И ходим мы так, то у нас получается... Вот эта мышца и фасция сокращается, растягивается, сокращается, растягивается. И мы в течение дня качаем пресс. То есть 10 тысяч шагов у нас не в холостую проходит, а 10 тысяч шагов с прессом проходит. Это очень круто. То есть мы ходим вот так. Вот так. Ой, Какая-то Вот. То есть я... Не похоже что как робот вот так иду. Конечно, в первое время вы будете ходить как роботы. Это нормально. Но потом это войдет в привычку, вы будете нормально ходить. Особенно вы будете нормально ходить вот так, с плечами крутя, если вы будете изучать такой вид оздоровительного фитнеса, как паттерн шага. Я его, конечно, преподаю, в Ютубе его нет. Но есть всякие платные курсы тоже, если хотите. Но лучше у меня. Паттерн шага. Там, мозг, <смех> да. Я э, первое время месяц наблюдала в ее женском клубе ее занятия. Она дает каждый день занятия на ходьбу, сидеть, там, мыть посуду, там все что угодно. И э, гимнастику суставную, лимфа, лимф, какую дренажную, да, как правильно, Дренажную, mm -hmm. там, И это все занимает там, полчаса каждый день новые занятия, и постоянно они меняются. Потом мне это надоело, я запросила индивидуальный курс, и мне записали мои личные занятия, и вот я занимаюсь. Я советую всем пойти в этот женский клуб О, э, по цене чашки там, кофе, да, по московским ценам, или двух чашек кофе в месяц. 90 сейчас <соцентричный> стоит. Ну, две чашки кофе. В Турции как раз да, так стоит. За 30 занятий это очень дешево. 30 занятий. А то занятий получается. 30 рублей? три рубля. <свят> все, давай, продолжай. Ладно, продолжаю. да. А, когда у нас сокращаются. Я забыла, о чем я говорила. А, про паттерн шага. Есть специальное упражнение, делая которое наша центральная нервная система запоминает, как надо все это правильно делать. И вы потом уже, не осознавая сами того, начинайте просто. Тело само начинает все это правильно делать, не подключая мозг, потому что мозг будет очень сильно противиться, мозгу это вначале не нравится, это что-то новое. Аннеля об этом рассказывала. Все новое нам не нравится. Вот, по поводу шага. Вот так надо ходить. И когда мы ходим, обязательно надо втянуть живот и макушку вверх вытягивать. Всегда. Если мы будем втягивать живот, у нас расслабляется поясница и качается пресс. Пресс должен быть сильным, а поясница должна быть расслабленной, так должно быть, а у нас наоборот, живот слабый, вывалился, а поясница в напряжении болит. Меняем, меняем, живот втянули, поясница расслабилась, макушку вытянули вверх, все, позвоночник у нас прямой, кровь входит хорошо, правильно, все суставчики перестанут болеть из-за этого, и все, молодость, здоровье, молодость, вот так мы ходим. Наступаем. Второе. пяточку, а сзади а Всегда. У меня Это, прям поход, Это так красиво, вот реально, как будто я плыву, вот как будто я как лебедушка по воде. И долго Нет, ходить можно так. Походки мужской. Да, и ходить. И ходить долго можно так, да. так, не устаешь. Так, теперь ты спрашивала, как в течение дня можно подключить всякие хакерские штучки для тела. Например, если мы хотим укрепить свои части тела, например, когда мы кушать готовим, моем посуду или что-то делаем стоя, что можно делать стоя параллельно, допустим, я не могу ходить на фитнес, я пока не могу заниматься собой, допустим, да, но я хочу с чего-то начать. Можно это сделать. Вот я, например, параллельно с делами, чем-то занимаюсь на столе, и вместо того, чтобы стоять. Я вот так чуть-чуть пригнулась, тянула живот, попочку увела назад немного, чтобы колени вот так вперед не выходили. Вот, тянула живот, чтобы такого не было. Вот. И вот в такой позе я делаю свои дела. Этим у меня качается пресс сейчас очень сильно, он прям болеть начнет. И качается ягодицы. Упор у меня идет на пятки, потому что я колени не увела вперед. Вперед не увела вперед, там вот так настала. Вот. Я так ловила. Вот. Я... Чай приобретается и качается просить. И я, я что-то делаю. Вот как я что-то делаю. За компьютером сижу, что-то режу, что-то морю. Надо встать что-то поделать. Хоп, встала. И вот так отдохнула. Потом опять так встала. И так можно целый день это пускать свою жизнь все чаще, и чаще для того, чтобы не заниматься вот этими упражнениями для ягодиц и для пресса. А расскажи еще там сразу еще ножки качаются, когда ты э, присела, да? Вот как ты сейчас показала. Я а, стороны, в и да, и ты качаешь ноги. Покажи. Это просто ну меня стенка отойти не смогу. Ну, мне не хочется все в одно. это, в один очередь. чтобы все показать. Это мое любимое. Устали стоять, мы начинаем в стороны сторону что-то делаем, покачались. У нас здесь уже тазобедренно начинает работать, кров кровообращение хорошо идет. Толени начинают работать и работают стопы. Вот в таком положении. Так устали, начинаем одну ногу назад, вторую ногу назад. Что-то делаем и ножки по очереди назад. Фресс вообще будет гореть. Вот что-то делать, если мозг позволит это делать. А, может, может, а, а деревянная смогла привыкнуть. Ну, я привыкала не один месяц, конечно, чтобы постоянно быть посуду. И, и у меня всегда пресс прям твердый, напряженный. У меня прям реальный пресс. Я его никогда не качала. Но сейчас я... Да, качать. его не надо качать. Правильно, правильно. Спасибо за такие вопросы. А еще, если вы... Ну, вы же не сможете все время это делать, да? Наступает мать. Например, я это делаю и устала. Я хочу передохнуть, просто постоять. И когда я просто стою, что я делаю? Особенно рожавшим женщину, Я вот эти органы вот эти сжимаю, расслабляю. Вдох, выдох. Как будто анус напрягла и расслабила. Напрягла и расслабила. На вдохе напрягла, на выдохе расслабила. Потому что кто рожает, знает, там все по-другому начинается, и с этим надо работать. Ведь не надо пока, да. Ну, а, нас... но, когда ты стоишь, ну устал, я еще делаю упражнение, не, не покажу. Когда на носочке встаешь и назад, помнишь, ты мне с гирями давала да. качать вот эти места икры. Я хочу, чтобы они у меня были побольше, они реально накачиваются от вот этого упражнения. Можешь его показать? Его лучше делать с гирой, конечно, но просто вставать на ну, носочки. Моешь посуду, какие гири? я Качать икры. Да, вот так вот с гирями я качаю икры, когда делаю занятия, либо когда мою посуду, либо когда я вообще что-то делаю, я всегда использую вот это упражнение. Очень круто. Девочки хотят накачать икры, поэтому их можно накачать такими упражнениями, да, просто вверх-вниз, вверх-вниз, или на одной ноге вверх-вниз. Я когда первую дочь родила, у меня икры исчезли, ноги стали худые-худые, и я брала ее в руки, сама ее укачиваю, а сама вот так на одной ножке, на двух ножках вот так делалась. То есть я задержалась, это был лучший вес. Я раскрою. Когда я начала подкачать, ты мне показала упражнения, Ногу отводить на 45 градусов вверх, вот так. Можешь что-то да. показать? Это когда я Могу. тоже это упражнение всегда делаю, чередую. Это кому нужна жопа. Сейчас скажу секрет. секрет. Чтобы ваши ягодицы были красивыми всегда и подкачанными, это не только для красоты. ягодицы это очень важно. Ягодица должна быть подкачанной. Она должна быть э сильной, иначе поясница будет страдать. Особенно нижняя часть поясницы. Она на себя нагрузку возьмет. А нагрузка должна быть на ягодицы. Правильно, нагрузка на ягодицу идет, если у нас нагрузка идет не на носок, а на пятку. Очень многие люди вот так стоят. Вот, вот так. И вот так. У них всегда нагрузка на носток. На носок. Из-за этого у людей появляются всякие вальгусы. Вот здесь такая косточка нарастает. Вот здесь. Полюсы появляются в то есть э, идет нагрузка на носок и происходит э, компенсация, чтобы косточка не разрушалась. А надо наоборот, на пяточку дать нагрузку. Если укрепляем колени и нагрузка ушла на пяточку, то напрягается ягодица. И все упражнения делать с напряжением на пяточку. На то есть не вводить колени. Если мы приседаем, нельзя вот так приседать. Вот оно, чуть-чуть. чуть-чуть. И то вот это приседание бесполезно, его надо улучшить паттерном шага. Вот оно. упорно пяточку, и мы приседаем. А если еще и вытянемся, пасы растянут, то у нас вообще получится. Вытянулись, сжались, вытянулись, сжались. Пасы все поднимет наверх груди и ягодица все встанет. Так, и очень большая проблема у многих вот здесь такая ямочка. Ябочка, да, моя проблема. Вот это качалиться. А здесь не качается, вот это место не качается. Здесь такая яма, где попы не накачу. Что делать, да? Есть такое прекрасное упражнение. У меня ямочки уже на... частично уходят. Надо часто делать, я знаю, как ты часто делаешь. Когда по сути делаю, всегда так делаю. А, да. молодец, молодец. То есть мы в идеале чуть-чуть пригнулись, нагнулись чуть-чуть, а потом ногу чуть-чуть полусогнули, и вот эту ножку находится которые хотим накачать, не Бог бок поднимаем, не на ногах поднимаем, а полубоком на 45 градусов, вот так, поставили руку на ягодицу, вот здесь, где хотим накачать, трогаем и поднимаем ножку. вот так. живот втянут обязательно, вот так, трогаем и чувствуем, действительно, мышца качается, эту мышцу очень тяжело разбудить, она спит, ее тяжело накачать, тяжело пробудить ее. Но если вы будете делать вот это, вы почувствуете, что действительно накачается. Так, коленку убираем. Вот. Если хотим усилить это упражнение, мы берем резинку, одеваем выше колена резиночку и с помощью резинок поднимаем ножку. Тогда будет вес еще больше и еще быстрее накачается это место. Вот, кому интересно по поводу ягодицы. А вообще, что мы... Делаем в оздоровительном фитнесе. Ну, у меня у других тренеров, которые занимаются оздоровительным именно фитнесом, мы стараемся качать все через здоровье. То есть не просто для красоты, можно для красоты накачать ягодицы с помощью приседания и разрушить колени, разрушить стопы, и все будет болеть. Потом придется все это восстанавливать. А можно это сделать с умом правильно. Правильно накачать ягодицы, правильно накачать пресс, правильно выпрямиться. Вытянуться и так далее. То есть все это можно сделать по-другому, по-умному. Вот к чему я всех, и к чему, чтобы сделать по-умному. И про лицо у тебя был вопрос, да? Да. Ошибки. Почему все пытаются посмотреть кучу этих видяшек и начинать скульптуру этого лица? Боже мой, вы себе только вредите. Да. Да. Это большая тема которые, наверное, меня просит, ну проведи у себя эфир, расскажи всем, как они неправильно делают, а я все не рассказываю. Лицо связано с телом, это одно и то же, все связано. И заниматься только лицом или заниматься только какой-то одной частью лица бесполезно. Даже можно себе навредить, потому что это все здесь останется, никуда не сольется, токсины не уйдут, лимфа не уйдет. Все скопится, будет хуже, прыщи выдут, фурункулы там, чири, чири или что там еще белое выходит у людей. Покраснения всякие. Как делать по-умному? Если вы захотели начать делать массаж лица, гимнастику лица. Лучше сделать сначала что-то на тело, позаниматься, потанцевать 15 минут, сделать суставную гимнастику 10 минут, что-то сделать с телом, чтобы тело пробудилось, чтобы здесь возникло хорошее кровообращение и лимфообмен хороший, потому что сейчас мы будем лицо подключать. Прежде чем дойти до лица, надо подключить шею. Здесь у нас платизм работающий. Да. Декольте, шея, все связано уши, голову, все, что вокруг, потому что оно вот так все соединяется к лицу, со всех сторон, поэтому все это надо прогреть сначала, промять, декольте промять, шею промять, уши промять, и голову тоже, волосы, все промять, я это все показываю на занятиях, если интересно, сейчас покажу, если она это разрешит, а потом только приступать к лицу. Потому что все эти брыдки, все эти носогубки, они возникли возник не здесь. Их причина возникновения не на лице, это верхушка айсберга. Их причина вот эти вот вещи. Их причина возникновения там, дальше. Она даже может быть в пятках, она может быть в стопах. Поэтому сначала мы начинаем снизу, все, вверху поднимаемся. И уже когда мы доходим до лица, смотрим, у нас уже начало разглаживаться все. И после массаж лица вообще вау получается. И скульптуру лица, да, я добавлю, когда мы уже начинаем лепить себе там повышенные бровки, там где-то все убирает, там овал лица. Только через несколько месяцев вообще занятий, когда мы разорм да. ⁇ лицо, правильно? Да, спасибо, что напомнил. Я уж, я уж предстала об этом, это так естественно. Да, есть. Многие хотят... Делать гимнастику лица, именно гимнастику, face building. есть такое... Гимнастика лица, она делается без рук. Она делается вот там, просто лицом напрягается, там расслабляется, там, а, о, там, глазами что-то делается, да. Я занималась гимнастикой лица осенью полгода усиленно. Еще больше в это вникло, чтобы еще больше это понять и вляпаться в кое-что никому не советую. Сейчас расскажу. Давай. Прежде чем заняться гимнастикой, именно есть массаж лица, есть гимнастика лица. Прежде чем заняться гимнастика лица, лучше заняться именно массажем лица. Потому что у нас здесь спазмировано, вот здесь особенно, все спазмировано. Все очень жесткое, твердое, оно и так в спазме, и так в стрессе, а вы еще больше хотите делать туда стресс упражнениями. Упражнения это стресс. А вот здесь все слабенькое, здесь наоборот нужны упражнения, но не сразу. Сначала надо убрать отеки, отеки со всего лица. Лимфу сначала надо очистить, здесь у нас очень много токсинов, всего грязного, это все надо слить сначала. Вообще лимфу, вот то, что висит, надо сначала слить правильно, через наши вот эти каналы, а... здесь у нас, я скажу, что не сантехник, а канализация, вот санализация, вот оно сливается вот отсюда, сюда идет и сюда, правильно, через кровь в мочу уходит. И это все надо грамотно слить сначала. А если мы сразу начнем мять, я уже говорила, что будет. Вот, поэтому мы сначала делаем массаж, а потом только начинаем гимнастику. И то гимнастика не всем подходит. Есть типы лица, которым гимнастика подходит, которым не подходит. Оказывается, но те, кто преподает гимнастику, об этом не говорят. Ну, ясно, почему. Скажу сначала, кому подходит. Ладно. Мне да. Есть типы лица худые такие. Совсем худые. Девочки такие, у них худые такие лички, белая такая кожа. Они выйдут на мороз, сразу покраснеют, у них шелушится сразу. Очень такая кожа. Нежные, очень чувствительные, у них аллергии сразу выходит, они сразу краснеют, если что-то не так. У них а, морщин, у них нет вот этих отвислостей, у них нет отеков, у них все так прилипло, ровно, гладко всегда. И все худой такой. У них дол долго нет морщин, но в каком-то возрасте 20 и очень сильно морщины возникают. Много-много мелких морщин появляется. Это такой тип лица. Лица мелкоморщинисты называется. Вот им нужна именно гимнастика лица. Массаж лица им нужен чуть-чуть, маленечко. Им не нужно много массаж делать. Когда ко мне девочки обращаются, я вижу у них такой тип лица, я говорю, не надо ко мне. Они, ну пожалуйста, пожалуйста, я даже от одной отзыв написала. Она ко мне все просила, спросилась, я говорю, вам не надо ко мне. У меня другой тип лица. Я преподаю именно для тех, как у меня. 90% женщин, кстати, вот такой деформационный тип лица. И только маленький процент женщин у них такой мелко морщины. Теперь, Поняла. если лицо очень отечное, прям опухло, отекло, все свисло, глаз не видно, как у меня раньше было. У тебя не Так вот, если это прям совсем квадратное лицо то таким женщинам не надо делать гимнастику лица. Нельзя, вообще нельзя делать. Им надо очень-очень много заниматься именно массажем лица, массажем. А потом только еще посмотреть надо, можно ли им дальше делать гимнастику Или лица. лица. Там... Лимфу, да, тут все. Да, да, да, лимфодренаж, лимфа, все расслаблять, все подтягивать, с кожи работать, чтобы она потом подтянулась, потому что когда лимфа сойдет, кожа будет такая... Вот, как у меня во все стороны тянутся и висеть. Говорит. Я ж такая была, у меня теперь кожа висит во всем. Очень сильно во все стороны тянется. Вот. Как будто я маску натянула. Ну, и моя, просто... как будто. Нормально? Нормально? Отлично. Это уже хорошо тянется. Это очень хорошо. Значит, мы не быстро Помнишь, у меня ничего не тянулось. Не помню, но... Ничего вообще. Вначале ничего не тянется, да, правильно, потом начинает тянуться. Вот. И лучше совмещать массаж и гимнастику лица. Сначала промассажировали, пару месяцев массажировали, массажировали, а потом начинаем подключать на некоторые части гимнастику. Не на все, вот особенно нам, не на все. Покажи вот упражнение гимнастики от массажа, вот, ну, например, подбородок давай. Что есть гимнастика, а что есть массаж? Глаза покажу. Давай. Потому что нам... Глаза давай. Водную скажу обязательно. Я люблю, когда у меня девочки умнеют на занятиях. Понимают, что делают. Вот здесь у нас мышцы очень сильные, напряженные. Прям очень напряженные. Их всегда надо расслаблять. Вот эти мышцы всегда надо расслаблять. Каждый день. Вот здесь у нас мышцы слабенькие, слабенькие такие. Вот здесь у нас есть мышцы, которые держат а, вот эту, ну, там. Они тоже как тряпочка такие бля, слабые, висят, болтаются. Их тоже надо напрягать. Ими надо, им надо гимнастику давать. Глазкам надо гимнастику давать. И массаж. Массаж и гимнастика. Поэтому я сейчас покажу на глаза. Здесь лучше не делать гимнастику. Я так себе лицо попортила осенью. Вот расскажу, обещала. Гимнастика глаз. Например, например ставим сюда пальчик Сюда пальчик. Выбираем точку вдави наверху, наверху, и начинаем поднимать только нижнюю часть века, прищуриваться нижней частью века. Вот так. Что-то не получается. Только нижнюю часть тяжело, потому что верхняя подключается и начинает оба века. Ничего страшного, пусть вверх. Это гимнастика. это гимнастика, это гимнастика. Массаж, вот такой массаж, вот так мы гладим, а, вот так, гладим. вот так. Это, это круговая глаза, вот она, здесь мы должны уходить внутрь, здесь мы должны уходить наружу. Мы сливаем сейчас отеки, чтобы у нас отеков не было, и потом, чтобы этот отек куда-то делся, его надо вот так уводить к виску и сливать его по шее вниз, именно по шее еще раз, и раз в пять, вот так можно сделать, и глаз приподнимется, уйдет отек вот этот, который закрывает гладик. Вот, это массаж, а вот этим они отличаются. То есть гимнастика, это мы что-то напрягаем, вот так напрягаем, что-то напрягаем. А массаж, это мы массажируем руками. Вот разница в этом. Поняла. Здесь нам гимнастику нужно, здесь надо массаж. Здесь очень маленькая гимнастика, очень мало должно быть. Например, сюда гимнастику сейчас покажу я тоже, а здесь Здесь нужна гимнастика на подъязычную, на язык. Например, поставили руку вот сюда, вторую поставили, оттянули кожу вниз. Мы сейчас будем убирать второй подбородок и подтягивать вот эти все места брыли, второй подбородок, все будем наверх сейчас подтягивать. Оттянули вниз кожу, подняли голову и начинаем кончиком языка тянуться вверх, вот так. 8, потянем 8 поехали а язык надо убрать чуть-чуть вот на меня посмотри почувствовали как от ушей тянется а теперь а -а -а. надо задержать и оставить на 30 секунд но ну, я оставлю не на 30 на меньше но покажу вот так руки тянем Вниз, а язык наверх. И вот так сидим 30 секунд. Вы почувствуете, как у вас челюсть начнет. Да, у меня уже зубы заболели! Все сводит, да? Это полезное упражнение. Для челюсти у вас челюсть будет на место вставать. Да, вот это место, оно ведь привязано сюда, вот сюда привязано. У нас ведь омоложение вот сюда происходит, вот к ушам и к виску, вот сюда. Это все надо пробудить, то есть мы сейчас подъязычно все вверх подтягиваем. И второе упражнение вот на это, тоже такое необычное, тоже надо оттянуть вниз. И сейчас некрасиво будет. И подбородком нижним делать экскаватор, вот так, черпать, вот так очень некрасиво, Я... но зато Ладно. вы как здесь все пробуждается, и в бок поставили вот сюда на руку на ключицу, оттянули, и делаем вбок. Ой, блин, больно-то как вот здесь. Больно? Вот, значит, есть застои вот здесь, застои платизма, их не должно быть, они тянут лицо вниз, они тянут брыри вниз, все вниз вот здесь. Тянется шея, сокращается. Но если мы вот это делаем, у нас шея не сокращается, она удлиняется наоборот. Работает нижняя челюсть, улучшается состояние зубов. Они начинают меньше кариес возникать ни, в нижней челюсти, в верхней, по-другому работать с нижней именно вот так. Если у ну, нее обмен хорошо начинает работать, омывают зубы, и с деснами, с зубами хорошая работа происходит, с подъязычной хорошая работа происходит, с подбородком и с брывем. У меня есть фото до и после, какая была раньше, отечная и какая стала. реально два разных лица. вот да. я не накрашена, сейчас абсолютно не накрашена, естественно, и вышла к вам, чтобы можно было все это на себе вот тереть, показывать. Честное с вами и это настолько сильно работает, что в первый месяц, когда я занялась массажем лица, через месяц мы полетели в Таиланд. И меня в аэропорту остановили, сказали, это не вы на паспорте. И нас задержали, и выясняли долго, кто же на паспорте, кто я. до и после февраля. За месяц. Но опять же мы, мы людям сейчас должны сделать предупреждение. Все вот эти упражнения, гимнастика, массаж только после того, как вы несколько месяцев минимум, а может и полгода, позанимайтесь сначала с телом, правильно? Сначала разогнать лимфу, сначала разработать декарте, шею, волосы, все вокруг, стопы, ноги, правильно? Нет, совсем. Так вот, давай. Массажем можно начать заниматься хоть сегодня даже так да. а просто, нет. просто нужно знать какое правильное первое, первый день массажа должен быть именно на разгон лимфы они а просто там вот начали мять там что-то что хотим да? надо сначала с лимфы работать в первый день сначала мы поработали с телом и в этот же день мы начинаем работать с декольте, шеи и с слимфой. Там на лицо мало работы, а вот на вокруг лица много работы. Вот. Потом день отдыхаем, нельзя каждый день делать сначала. Потом через день опять мы начинаем опять работать с лимфой лица. И потихонечку, когда грамотно раз... разложены вот эти занятия, можно почему? Хоть сегодня начинаете. У нас же для чего я продаю свои курсы по массажу лица и тела. Я же не говорю, что через месяц начинайте заниматься, хоть сегодня начинайте, просто грамотно надо все это делать. Лучше, конечно, начать с телом, обязательно. Хоть сколько-то поработать вначале с телом, потому что все это возникло здесь из-за того, что у нас тело страдает. Ты мне стала давать э, массаж лица где-то только через 2-3 недели на ежедневных занятиях, персональных, я помню. Да. Потому что ты не просила? Да, конечно, я просила. Нам ты... надо еще застой вот этот весь убрать. Шеи, с лимфы, ушей там сзади. Да. Ну ладно, решим с тобой. Наверное, слишком деревянная, что мне нужно было сначала Я не помню, почему так было. Массажем лица можно начинать заниматься хоть сегодня. Просто надо грамотно к этому подходить. Все, я тебе. Всем поняла. Класс. Там вопрос был, сколько тебе лет? 40, нам по 40. Мы уже тетушки супер молодые, еще вернее, уже. Мы э, секси-вуман. Как к гимнастике Цигун? Что? Как ты относишься к гимнастике Цигун? Вопрос был. У меня муж очень долго занимался Цигун и ему это очень нравилось, он меня водил на эти тренировки, мне показывал, и я все время засыпала. Я знаю, что такое цигун, я выполняла все это, но я на занятиях всегда засыпала и понимала, что это не мое. У каждой женщины, ну и мужчины, есть что-то свое. Если вам нравится цигун, занимайтесь цигуном, если он вам нравится, кому-то нравится другая, йога кому-то нравится, кому-то нравится, как мне, именно оздоровительная гимнастика. Вот мне ни йога, ни цигун, вот не заходит никак. Я ну, не могу, не мое это. Это нормально, а кому-то это очень нравится. Мои занятия кому-то не нравятся. Так, ну, а мне нормально. Просто они не что? пробуют. Я говорю, они просто не пробовали. Да. У меня на живых занятиях что происходит mm. с энергетикой. Я не буду рассказывать. В общем, нам говорят не больше 26-30. Ну, или рунишка тебе 26, не больше. Вот так вот. А, спасибо. Ты тоже врунишка. Ну, она ты очень молодо выглядишь вообще классно. Мы с тобой такие. Красивый, красивый мы молоденький. Еще если она красится, что-то с нами произойдет. Без маски, не накрашенная. Просто вот как есть. Да, у меня тоже нет. Но, но с лицом я не занималась очень давно. Мы тут с телом-то, с Леной, каждый раз, все сегодняшнего дня каждый день, опять день, пропустим. Там у нас через день, через два, иногда через три, получается. Мы до лица никак не можем дойти. Вот. Если его можно вот прямо сейчас начать, запиши мне хотя бы урок на 15 минут для лица. Я его буду вставлять, пока. Не дойду там позвонять я, может где ты там комплекс даешь? Да. Суставной гимнастику каждое утро уже почти год делаю. У Тали научилась у тебя. Вот и еще на высшие. Елена писала о том, что молодец, Елена. Молодец. О том, что очень хорошо проработала зону декольте и сейчас все. Тут отлепляется вот так вот хорошо. У меня нехорошо. Это не только отлепляется, еще плечи раскрываются, спина выпрямляется. Это очень хорошо. Молодец, молодец ли супер. Помню я тебя. Так, у нас вопросы. Если есть еще у людей, давайте вы задавайте. Так, а мы все с тобой обсудили вначале, что я хотела. Все перечисленное, обсудили. Ну, вроде, да? Вроде, да? На шее. 6 сделали гимнастику, если вдруг будет желание, я могу тоже выйти с тобой в эфир и сделать дальше суставную гимнастику, то есть мы сделали сегодня на шею, а мы можем вместе, прямо в эфире, сделать дальше на плечи, на локти, на грудную, на вот, талию, а на тазоперку. Нет, у меня же сейчас мотивация, у меня каждый день суставная гимнастика по игре. Туда фейслифтинг я записала, до которого все никак дойти не могу. Время гимнастика лица. Вот я тебе пришлю сегодня. Отлично. Потом каждый день выходить в эфиры, между нужны темы и ребятам всем будет тоже. Только... Можем совместить гимнастику и эфир и сделать да. суставную да. гимнастику в эфире, Дел... если ты не стесняешься. Нет, не стесняюсь. А чего ты стесняешься? Да ты же ничего не стесняешься. Просто единственное, у меня все лосины все стали огромными. Те, которые в обтяжку на сыроедении, я так поняла, вот год назад куплены, сейчас, короче, не одеть нечего. Вот это, надо голову поломать, что я завтра одену. На мне висит все. Даже пижама в обтяжечку, в которой я спала. Сейчас вот так вот надо завернуть вот здесь вот много раз. Одень широкие штаны. Совсем широкие. Моя пижама. Я вообще, просто я похудела, даже не знаю. Ладно. Завидуйте! Мой животик. Площадь. Да. Красивые. Красота. Твердый, твердый. От того, что я правильно хожу и сижу, кусочком. Попки полужопицы на кончике стула. Коленки всегда должны быть ровные, стопы ровные. Вот это я всегда помню, я дергиваю Это, это вот прям твой совет супер. Спасибо. Еще какой-нибудь, может быть, совет нам дашь? Давай, я могу бесконечно об этом рассказывать. Давай. Бесконечно. Так, давайте расскажу про... Откуда это все начинается? Тоже очень важно. Откуда начинается... Ведь наши болезни в теле ⁇ это как бы старение. Оно начинается в 25 лет. 25 лет у нас прекращаются процессы регенерации, восстановления, они прекращаются. И начинается процесс старения потихонечку, и потом он все увеличивается, увеличивается. И почему это происходит? Потому что мы перестаем двигаться. Ди двигаться. не то. Едим то... не то, это вообще я про это молчу. Едим не то, это вообще сверху стоит, и ниже уже мы спускаемся к движениям. Конечно, конечно. А сыроедение и здоровую пищу? Правильно. Я сама долго была сыроедом, сейчас я веган. На 80% я сыроед, и на 20% я могу что-нибудь такое съесть. Поэтому я Нелли очень поддерживаю, я ее очень понимаю. Я вообще всем руками ногами за то, что она показывает. И в телеграм-канале я тоже подписана, иногда выкладываю да, рецепты. Тысячу человек представляешь, ему вообще день... класс. Да. Взяла, да. Я, я организовала такое прям по России движение. <laughs> Давай я дальше расскажу. Молодец, Нелли. <laughs> Молодец. Я рада, что я там. <laughs> Супер. Так, откуда все начинается? Это бездвиженность, она начинается со стоп. И все проблемы у нас в основном на 99% начинаются именно со стоп. Потому что когда там в стопах что-то не так, оно поднимается по чуть-чуть выше и это верхушка айсберга. И если мы начинаем заниматься стоп... Я раньше этого не понимала. Я не знала этого. А потом, когда углублен уже... Я сейчас получила, кстати, диплом в медицинской академии на реабилитолога и лечебной физкультурой, ура, я долго училась там, все это подтвердило уже медицинским дипломом, стопа, стопа, это первое, на что надо обратить внимание, когда мы начинаем, конечно, все здесь начинается, но если брать Здесь, если брать физическое тело, то лучше начинать работать со стопой. Везде, где я училась по лечебной гимнастике, по и по лицу, ой, везде ой, ой, ой. все начинают работать со стопой. И лицо начинает работать со стопой, и тело, позвоночник, суставы везде начинают работать со стопой. Поэтому я большое внимание уделяю стопе. И давайте я вам покажу всякие секретики. Сейчас, у меня здесь раз мячик есть. А я... Что Я делать с тобой? Катаю. Вот, молодец. У такой мячик? Вот он, очень простой. Его везде продают, даже фикс прайсе У кого там фикс-прайс? В Алберис, в Азоне, в любом спортивном магазине в Ашане, везде он продается. В Ленте, то в России. У вас не знаю, где. И вот это лучший помощник наш массажист который нам поможет на начать оздоравливаться. Вот так. Я буду Когда мы сидим, стоим и моем посуду, убираемся. Да. Так, видно, дальше. Допустим, я за компьютером, и я начинаю на коврике катать мячик, нажимать на него, и вот этой серединкой стопы, серединкой катать его вперед-назад, вперед-назад. И я на него нажимаю. Если я стою, это выглядит так же. Стою лучше, вперед-назад катаю. В первое время это больно, потому что там очень сильные застои в стопе происходят. Завал стопы неправильный, дает нам неправильное положение ног, колен, из-за этого колени болят, тазобедренные болят, поясница, вся спина болит, голова болит там началось. Кривые мы Здесь начнем выпрямлять, весь позвоночник начнет выпрямляться. И невозможно вылечить спину без работы со стопами. Невозможно. Второе. Положили и внутренним сводом стопы. Вот так, внутрь. Тоже нажимаем и катаем. Лучше всего понять это, если пальчики поднять наверх, и вот здесь нащупать такую проволочку. Она такая жесткая. Жесткая такая. Вот. Нащупали. Расслабили стопу. И вот эту проволочку катаем внутренним сводом. Вот так катаем. Улетела. Ну, вот мои ноги, да, смотри. Твои ноги. Вверх свой не низ Вот так катаем. И в конце, вот я просто на экран смотрю, вот нали, как будто стоит. Берем пальчики. Да, на мои ноги. Мы берем пальчиками. И катаемся. Начинаем правую влево катать. У нас на ногах есть пальчики, но мы об этом забыли. Их надо тоже пробудить. правую влево катаем. правую влево Вот так. Это работа только с мячиком. Но. Паскалка еще, ты говорила, может, да? Да, сейчас, сейчас скажу. Даже Работая с мячиком, вы почувствуете, как это больно в первое время. Кому-то больно катать в серединку стопы, кому-то больно внутренний стопы катать. У всех разные проблемы. И да. через некоторое время у вас... Это на скалке да. И через некоторое время боль будет все меньше меньше, и вы не будете чувствовать этой боли, потому что стопа у нас станет мягкой. Здесь румянец появится, и вы почувствуете из работы стопы, как ваше лицо даже... Крово кровообращение во всем теле улучшилось и пошло вет, по шее, на лицо. Даже лицо омолаживается от этого. А еще, второй, кто хочет пойти дальше, мы берем скалку и начинаем ногой катать скалку, и потом катаем внешним сводом. Вот мы мячик катали внутренним, а скалку уже внешним сводом катаем. Сейчас я посмотрю, если у меня есть скалка. Под кровать. Скалка под кровать. А скалки, скалки принципиален или нет? Да. Диаметр скалки принципиален или нет? Да. Вначале лучше брать тоненькую. тоненькую. Иначе будет больно, да. А потом, если захотите вдруг, то ее можно уже утолщать, толстую взять. Ну, тоненькой скалкой можно всю жизнь проводить. Скалки нет, но у меня есть подсвечник. <laughs> Я покажу на подсвечнике. Вот, то есть мы катаем вот так, стопу нажимаем и начинаем катать. И потом внешний слот стопы. Вот так, видно, да? Очень вот. хорошо видно. Вот, внешний слот стопы. Будет больно, неприятно, но надо нажимать и катать. И потом мы по палочке вот так идем серединкой стопы, вот так топчемся серединкой стопы, по палочке. Потом пяточкой и потом носочками. Основанием пальчиков. Просто топки. Передвигаемся. Топчиком. Давай передвигаемся мелкими шажочками. Вправо-влево, вправо-влево передвигаемся. Очень вот пальчик, И вот мы по топчемся серединкой стопы, пяточкой и носочками. Вот. Это самый самый простое, но такое действенное. Если это делать с детьми, у детей не будет проблем со стопами, не будет... Вот сейчас же очень много детей. Я преподаю в лицее тоже детишкам оздоровительную гимнастику, и ко мне ходят детишки такие кривые, косые, у которых проблемы с ногами. Они постепенно оздоравливаются, и они в основном все наблюдаются у врачей, у остеопатов. Ладно, не буду себя хвалить. Короче, все хорошо, это все работает. Делайте просто мячик и скалка замечательно себя показывает на стопах и у вас будет улучшаться состояние позвоночника, колен и поясницы из-за того, что вы занимаетесь стопами. Вот еще один секретик. Классный секретик. Так, стопы, мыть посуду, лицо. Что мы еще с тобой не говорили? Как сидеть? А, как сидеть сказали, на краю край, на, край, то... на жестком лучше сидеть. Они да. а за... на никогда не ставить, всегда коленки выпрямлять. Для меня, для меня это большая проблема. Я всю жизнь, если сажусь на стул, мне надо сразу вот так вот залезть и ноги на стол. Я скручиваюсь, сейчас я себя дергиваю постоянно. Уже приучила ходить. В позе йоги можно сидеть вот так. В позе йоги. Ну недолго, потому что там все, видите, пережато здесь. Йоги. И потом mm. очень долго отходят ноги от того, что как. Пересидела. Ногу на ногу, вот сажусь на ногу, да, и там кровь перестает mm. течь. <св> mm. <св> перестает. Застой, застой. А застой, что это? Это водичка, например, застоялась, и во что она превращается? В болото. Mm. А в болоте лучше всего развиваются все плохие микроорганизмы, которые нам не нужны. А если в теле болоты, то же самое, и болезни развиваются. Или там песок, цемент, все природные ми эти минералы, когда застой во что превращается? В цемент, в камень. У нас тоже отложение камней, цементов в организме из-за застоя. Поэтому мы этот застой убираем чем? Движением правильным. А лучше, лучше движение делать правильное, умное движение умным фитнесом заниматься. А ты можешь мне дать бегунам, те, кто любит по утрам бегать? Но то, что ты сейчас скажешь, лучше этого не делать... Тяжелый тем. Да, конечно же, лучше этого не делать. Но если уж делают, бегают, есть какое-то небольшое правило, чтобы сильно себе не навредить. Давай я пока не открою эту тему, и мы как-нибудь на другом эфире. Это долго. Я не хочу сейчас об этом Ладно. говорить. Про бег. Хорошо. Бег нас разрушает, потому что мы неправильно бегаем. Очень Я... сильно разрушает. Есть люди, Я... которые изучили тему бега и правильно бегают. Есть такие люди. Но в основном люди бегают неправильно. Да. Там, колени, суставы очень сильно идут. Топы. Я действительно, я потом ходить не могла полгода после бега долгого. Каждый день... сначала, сначала научиться хотя да. бы ходить, да? а потом уже начинать бегать. ну Это вообще ужас. Ладно, не буду. Я сейчас, я сейчас разойдусь я обосрусь, кто бегает. Не надо, бегайте, если хотите. Есть, но по-умному делайте, то делайте это просто быстрым шагом хотя бы, да, для начала. Да, да хотя бы. И вот, видите, сидите обязательно, да. Отпи... Ну, тут много будет рекомендаций. Поняла. Так, что еще такого можешь классное сказать? Сказала, ищи как... там на какие-то 20-40 минут, а сама что еще, что еще? Да, все, вообще не заканчивать с тобой, но мне идти надо там список большой дела делать, и тебе тоже. Да, э, у меня бежать. тренировки будут. У меня почти каждый день я преподаю вживую в зале. Ну, я живу не по всей России. Всего лишь в одном зале. Ну, и ты... зал забит очень сильно. Курс, поэтому все хорошо. Да, все у меня есть онлайн-курс, поэтому приходите. Там все разные во все месяца, все разные. Пользуйтесь по хорошей, по хорошей цене. И стопы у вас будут здоровы, и суставы у вас будут здоровы, и органы у вас будут не опущены, а подняты, диафрагма будет правильно работать, позвоночник будет правильным, никаких отвислостей вот этих не будет, все подтянется сюда, спастся, потому что фасса будут работать, и лицо, и голова, и боли. А особенно если вы это совмещаете с эмоциональной поддержкой и работой головы, с осознанностью, с Нелли, с ее эфирами, то да еще лучше все будет работать, потому что ну невозможно быть здоровой, если голова больная. Хоть что делай, <свят> хоть какую физкультуру, если голова больная, не получится. Не захочется просто вот это делать. Вопрос, скандинавская ходьба полезна вообще? Да, полезна. Полезна. Знаю, что это. Я пробовала специально, чтобы понять. <свят> Полезно, Изучали. Ходите. Но она смешно выглядит. Ну, <свят> Она для тех, кто не может обычной ходьбой ходить. Если вы можете обычной ходить, то лучше ходить обычной, потому что это все-таки костыли, это все-таки замена нормальной ходьбе, хотя бы так, типа, чем просто так сидеть. Ну, если... если Как бы это же маркетинг, надо же всем это продать, поэтому для всех это полезно. Но лучше ходить обычной ходьбой, если умеете ходить. Нам не просто так. Так данные ноги, руки, чтобы мы без палочек ходили. Мы же рождены без палочек. Как ты круто сказала. Кайфую. Спасибо. Совет, я так думаю, да? Или ты еще что-то хотела сказать? Я предлагаю еще раз выйти, если ты не против. Ну, в какой-нибудь день. Я с удовольствием сделаю с тобой. И продолжим. Ну, как ты скажешь, а я только за, я вообще. Люблю этим заниматься. Лечебная физкультура, возрастная, 80+, плюс программа есть, я уже за Талию скажу, и плюс 100 есть, и плюс 5 есть. Да, конечно. У Талии это есть. Те, э, вот бабушки ко мне, которые ходят на живые занятия, им 75, 80, конечно, у меня нет, есть 78, 75, 72, 65, 67, вот такие бабушки ко мне ходят. И они все занимаются. 50. Они все, они все занимаются по той программе, как мы занимаемся со всеми, потому что она на всех рассчитана. Просто есть некоторые вещи, которые надо делать без гир, например, для бабушек. А молоденькие это делают с гирями. И, допустим, бабушки садятся по-другому, ногу, например, внутрь ставят, потому что наружу они не смогут поставить. Я это все рассказываю на онлайн, на онлайн занятиях тоже. То есть моя онлайн-программа подходит для всех возрастов. Но если вам это будет тяжело, ну, я не знаю, никому не тяжело, никто не жаловался, там идеально все рассчитано. Да, и еще я узнала только от талии, зачем нужны гири. Всю жизнь росла, росла и не знала. Например, если я делаю там 20 подходов какого-то упражнения с гири, там, допустим, килограмм, нужно просто сделать в два раза меньше, 10. Подходов. Гири. То же самое можно сделать без гирь, просто побольше. Можно с резинками сделать резинки, то же самое, что я, гири. Ну, смотри, какой образец. Литровый, с водой. Ну, у меня есть и гири. Да. Вот. Но я, я... я предлагаю бутылки брать в начале, прежде чем на гиль перейти. Особенно, если у вас болят коленки и поясница, вам нельзя гири брать, вам надо чем то полегче взять бутылочки. Потом постепенно, только когда организм укрепится, потом уже только, когда поясница, позвоночник укрепится, потом только брать уже гирки. У меня уже стопы горят. Я катала вот эту штучку сейчас и, так, я и... Надеюсь, да. я... Не стану искать, ну, ничего отмазываться, взяла лак и прокатала супер. Ну Голосный. так я так и делаю. Я забыла, что такое упражнения, которые нужно вот я себя заставить вообще не могу что-то делать, но для меня это очень сложно, но в процессе жизни у меня качается пресс и разрабатываются стопы и коленки, и я все упражнения делаю как Таля мне показала в течение дня чтобы я Молодец, делала, я даже там волосы сушу у меня уже икры качаются ягодицы качаются можно утром начать даже рассыпать а, в ванной эти конфетки сосательные, камушки, в ванной прям рассыпать. Конечно, не всем это понравится. Зубы чистить и топтаться вот так. И стопы уже будут работать. И купить. в течение дня можно делать столько всего, что фитнес не нужен будет. Не нужно будет заниматься фитнесом, уделять этому час, потому что вы так и так в течение дня будете заниматься фитнесом параллельно с делами. Это можно сделать, это можно себе устроить. Просто надо это... Распланировать все, где что делать, не забыть. Да. А я люблю и то, и то, и Даже параллельно, и сами. Да, ты говоришь, это можно в течение дня сделать. Вот это упражнение, вот лайфхак, вот здесь, здесь вот так. Да, да. Мне нравится. Даже можно, лицом тоже можно в течение дня заниматься, просто мять, вот эти места. Конечно, не только это не поможет. Это поможет. Плюс, если вы лицом занимаетесь, массажем лица профессионально, то плюс к этому можно еще дополнять вот мять, вот эти места, которые самые-самые наши, вот эти сложные. ну да, это так они. дополнение, так, конечно. Дополнение, да. Они так просто не сработают. Будете мять, ничего не изменится. Просто ходить мять, ничего не изменится. Потому что оно началось вот здесь. Вот я натянула, у меня чаш пошел вот здесь. вот Его надо расслаблять, этот чаш. Вот. Ну и так далее. Дали. Все это связано, вот сюда пошло. Все это следует, надо... Ну, приходите ко мне. В пользу случаем передаю привет. Приходите, товарищи. И это так говорят: пользуясь случаем, я приглашаю вас в свой онлайн-клуб, который в Телеграме. И там 30 уроков, первый, ку первый месяц клуба, первый месяц курса, там уже 30 видеоуроков, некоторые на два поделены. Уже выложены, по ним вы уже можете заниматься сразу первый же день, начиная с составной гимнастики. Я там очень все занятия. прекрасно, легко рассказываю. А? По два занятия можно делать. Не поняла. По два занятия в день можно делать. Вот ты мне дала. У меня есть программа твоя. Я ее хочу заново с нуля опять на... пройти сейчас на пятом задании. Но они тянутся по 10 минут. Мне этого мало. Можно их догонять с Леной сейчас по два в день, допустим, утром и вечером. Конечно, конечно. Они же у тебя какие? Ты первое время просила короткие маленькие занятия для ленивых. Я думаю, ладно, запишу короткие. Ты можешь вообще их не делать, ты можешь их перескочить и сразу начинать делать длинные. Это для... Ты можешь... Сложно? А, ну ладно. По два можно. Я помню, как я начинала заниматься один раз в неделю по воскресеньям по 10 минут, потому что мне было тяжело начать после вторых родов, мне очень тяжело. Я тогда поняла всех лентяев, всех тюленей поняла. было так тяжело. Это даже не лень, знаешь, это что-то такое, что вот нет энергии поднять руку. И так думаешь, блин, сегодня мой день. Я по воскресеньям занималась по 10 минут, потом два раза в неделю по 10 минут, потом по 15, и вот так потихонечку увеличивала это. Для меня это был правильный подход. И потом, когда энергия начинает появляться, ты думаешь, мало 10 минут, что-то больше хочется. И в итоге полчаса делаешь, в итоге час делаешь. И вот так разогреваешь. И я тебя понимаю. Так что все классно, всё правильно. Так, ну что, давай тогда прощаться. Мы с тобой очень долго в эфире. Я его сохраню. Пускай все пересматривают. Под эфир я тебе там, оставлю ссылочку. Твою. Или спасибо, ты? я тут читаю, все спасибо пишут, спасибо большое вам, очень-очень приятно, ну, благодарю. Я уже знаю, ты же не раз со мной уже в эфире была, вот, кто не знает, ссылочку оставлю. Хвалите себя, это важно, Анастасия тебе пальчиком пригрозила, потому что ты тут застеснялась, когда начала себя хвалить, не надо да. поделать. Да, бывает. Такой вопрос. Подскажите, а апоневроз тоже должен от череп отлипать, когда мы э... обязательно? Это настолько важно, что если мы продлили, да? Смотрите, очень важная вещь. Прежде чем заниматься массажем лица, наш э, наша кожа головы апоневроз. Должна ожить, потому что кровь идет отсюда, из шеи идет вот так сюда, к лицу. И сливается, все натягивается отсюда, туда, назад, к шее и к стопам. Вот так все наверх поднимает, нам же надо поднять лицо. Вот так все поднимается назад, к шее и к стопам. И если здесь есть какая-то пробка, вот здесь, например, у нас не проработано, или апоневроз не проработан, а в спазме. Поднимается, поднимается, хоп, остановилась и дальше не пошло. То есть оно не натянется на шею, не натянется на вот сюда, на плечи, на пятки, туда дальше не пойдет, понимаете? И пока вы голову не проработаете, бесполезно лицом заниматься. Оно у вас подтянется на час и опять спустится, потому что дальше не пошло. Вот не так не делается апоневроз, вот молодец, правильно делаешь. Вот, начинаем сначала вот просто вот так массажировать сильно нажимаем не жалеем себя вот так сильно нажимаем и массажируем по всей голове О, начиная от... да да. А, да сейчас до этого дойдем молодец все она знает потом мы кожу можем двигать вправо влево Вот так пальчиками вправо влево вправо влево так чтобы почувствовать что кожа двигается вот так по черепу вправо влево двигается по всей голове и сбоку тоже вот так она хорошо двигается. Около ушей тоже она должна хорошо двигаться. Здесь можно вообще кулачками подвигать. Это больно будет, у кого там застой. Вот так хорошенечко кулачок, плотно-плотно вот, двигаться надо. И у кого волосы не сильно падают, у некоторых ведь проблемы с волосами. Будете делать невроз, волосы прекратят падать, и вообще не будет седых волос. Вот у меня, я не знаю, сколько седых волос. Если я найду 2-3 волоска, нет, очень мало. Что? 40 лет есть седые волосы. Полно? Вообще полно? Я ни одного, седовая. Это из-за сравнения. Это из-за сравнения. Вот так начинаем. Вперед-назад. Видите, как у меня морщится лоб, потому что кожа хорошо ездит. Вправо-влево. И вот так по всей голове сзади, спереди. Вот так делаем. Это может длиться пять минут, вся эта гимнастика, весь этот массаж. А и я... вот когда у вас здесь кровь хорошо пошла уже, все отлипло, оно должно отлипнуть, не должно быть спадной, все должно, видите, вот так отлипать. Вот, тогда уже у вас кожа вот здесь, и все мышцы, все пойдет подниматься туда. Подниматься я начну. тебе очень секрет. Открою в прямом эфире. Я уже 17 массажей прошла, и мне 20 минут делают массаж головы. И именно вот такой вот а -а -а, отрывают волосы вот так вот от головы. Ну, это очень круто, конечно. конечно. Они очень Класс. круто вот, прям вот массируют вот так вот. И вместе с лицом, ушами очень далеко их куда-то тянут, растягивают. Вот, вот, классно. Да, это да, очень да. классно. Уши а по невру, это все связано, вот уши тоже ведь у нас, а вот, вот эта часть пошла к ушам, и уши с возрастом у нас опускаются, с опусканием ушей опускаются вот здесь, вот здесь все опускается. Если вы ухо поднимете, вы увидите, как у вас все подтянулось наверх, поэтому ухо должно быть наверху, наверху должно быть. А как оно наверх поднимется? Только если оно не спазмировано, его надо массажировать, все раклины, вот эти, вот эти, вот здесь все надо. И, вот было... козелок, козелок. и обуху вот так поднимаем 20-30 раз вверх, прям поднимаем. Поднимаем, Ой. открываем рот и весь висим на них вот так. Уши начнут подниматься, за собой будут все это подтягивать наверх. М -м -м, красота. А обратно не сушим. Обратно уши опуститься Зачем? Если с ними работать. Каждый день желается на сушками работать. Они хорошо слышать будут, не будет никакого гула. Вот эта вся работа с головой, с ушами, шеей, затылочными буграми, это все приводит к тому, что не будет болеть голова. Не будет болеть голова. Глаза будут хорошо видеть, уши будут хорошо слышать, нос будет хорошо работать, челюсть будет зубки хорошо работать. все будет нормально, потому что нет застоя в голове, мы все прорабатываем. Никакого да. застой. Одно здоровье сплошное. И, и от нас со всех ног убегает свыркая пятками. Все, пойдем с тобой по делам. Дай людям... Да, и... мне тоже <свят> собираться. А, завтра... Спасибо тебе большое за возможность и за прекрасное настроение, за такие эмоции, которые я получила от эфира. Прям классно, я Подрядилась и поеду сейчас на занятия, уже заряжённая. Я такой же. Завтра у меня тоже спонтанный эфир. Мы, в общем, с тобой спишемся. У меня там просто еще есть человек один, которого я хотела в эфир позвать. Либо мы с тобой завтра, либо послезавтра выйдем. Да, в любой день скажешь, я могу. Да. Так, ваш режим влияет ли ранний подъем и поздний... И поздний наивнейший... Да. Дальше идет набор... На каком-то языке дальше, не на нашем смысле? или ранний подъем и поздний. Ну, у меня подъем, допустим, всегда поздний, потому что я после пяти-шести утра только спать ложусь, ну, иногда после трех. И Талия мне часто в три-четыре утра наяривает. она тоже сама. Да. Я считаю, что у каждого человека свой режим, и не надо навязывать всем подряд, что всем надо рано утром вставать, надо рано ложиться, у меня очень личное мнение на это я, все. Я заметила, если я пересплю, допустим, я поспала 5 часов, там, с 5 утра до 10, я встаю красивая. Вот этого ничего, блин, вот такого нету. Но mm -hmm. если я спала уже 9 часов, у меня вот такие синяки, мешки, опухшее лицо, как будто я бухала, я не пью алкоголь вообще, в принципе. И у меня такое адутловатое. Mm -hmm когда я пересплю, а в какой э, там час я легла спать, когда проснулась, ну, разницы нет. То есть хорошо. Бежу... Часовые пояса еще есть разные, что теперь, если я поеду в, там в Таиланд, мне под российский режим, что ли, подстраивают, ну как, не знаю, как-то все это очень мутно, странно. Знаешь, что у меня идея такая, а давай мы с тобой еще проведем эфир про тейпы, чтобы вот, вот этих апоклостей не было утром, и чтобы морщинок там это... не было, где если Мы... уходить. Давай. Я покажу, как наклеивать тейпы. Мы их вечером наклеим, а потом утром встанем, отклеим и увидим чудо. Давай Хорошо. сделаем это. Хорошо, а ты мне только напиши, где эти тейпы взять, что это такое. Что? Ладно, ладно. Хорошо. А Хорошо, ты... напишу. Наверное, всем это тоже интересно. Как-нибудь. А Сторис сделаем. Сделаем сторис про тейпы. С ними спать? Где их взять? С ними спать. Их вот так наклеиваешь туда. Ну, смотря где мы чего хотим убрать, я на все умею клеить. И потом просыпаемся, убираем их, а лицо как будто, знаешь, такое кукольное, фарфоровое, никаких отеков, никаких э, морщин. У меня начинают появляться к 40 лет вот здесь вот. А, я не со школой, Нелли. У меня морщины со школой. Так что тебе повезло еще. Радуйся, у тебя только начали появляться. Король, ну, это держится, конечно, где-то в течение 4-5 часов. Потом это опять начинает появляться, потому что у нас меминика, там мы все делаем. Но все равно, когда, когда это делаешь часто, оно выравнивает все больше и больше, как массажница. Девочки пишут, что в мигросе есть три копейки. Стоит очень интересная тема. Вы волшебницы, много вопросов подняли. Mm -hmm. Короче, тема вас понравилась. Mm -hmm. Будем делать про тейпы. Кто-то пишет, что тейпы отрывают волосики, больно. Ну, в первое время больно, а потом, потом не больно. Мне в первое время тоже было больно. Я вообще в них не верила. Я думала, ерунда, все эти тейпы. Изучила, купила курсы. ну Оказалось, все нормально. Очень даже хорошо. хорошо Я оказалась. первый раз про них слышу. Я вот только сейчас узнаю об этом. Я, Давай закругляться, что ли, тогда. Да. Побежали. Иди. Спасибо. Время, блин, время. Я не хочу уходить, мне так классно, Иди. Меня... Другой день выйдем. <связывая> Иди. Мне дальше надо, девочек заряжать. Полный зал у меня сегодня. Так, Спасибо. с нами была мама Талия. Это моя мамочка. <связывая> Се сестренка. И И Италия, Италия. Все прям. Что в одном? Эксперт по телу знает о нем все: телу, лицу, еде. И еще она э, роды, не знаю, как это сказать, лечит руками, mm, да. делает массажи. Ладно, помимо там гимнастик. А она еще читает. Как Я это? вижу болезни рукой вот так провожу, все болезни вижу. Ясновидящая, да, видит болезни. Короче, это да. просто человек кувшин, который собрал как джин в себя кучу интересных вещей. Я советую подписаться, потому что Спасибо. в сторисах у тебя или этих, в рилсах, да, рилсы, в ленте, в общем, очень много полезных да. вещей просто на каждый день. Там и гимнастика, как ходить, и как сидеть, и что делать с что не делать, и часто ошибки, и так далее. Вот. Я советую подписаться, оставлю обязательно ссылочку. Кто на YouTube-канале смотрит, или в моем телеграм канале я оставлю ссылку ну, тоже на тебя. Сейчас можно. Я скачаю этот эфир, выложу в свой телеграм канал для Давай, девочки. давай. Давай, он классный и полезный. Всех целую, всех обнимаю. Я была вообще рада по поучаствовать в этом. Классно был всем спасибо. Класс. Пока!